Хэй-хей, hey, hey. с вами бомж Джизи и сегодня, народ, я покажу EZP из GitHub звуков. Мы идем к цели в 50 подписчиков. Ну и что ж, мы приступаем к oh. Так что ж, перейдем в программу. Перед этим я скажу какие ингредиенты я использую. Снейр это выстрел АВП. Хиг это выстрел Дигла. Хай это выстрел МП9. Ну и так как я не нашел звук для баса, я взял бас из моего бака. Ну а мы переходим к программе. Ну а что ж, для начала я взял все звуки и обработал их, и одновременно прописал пар. Далее мне надо написать мелодию, для нее. я взял звук из начала игры. И конечно же выставил. Ну и в итоге у меня появился вот такой респект. И кстати, заранее скажу, что если тебе понравился такой формат видео, ставь лайк, и, и давайте наконец побьем нашу цель. Покорим эту цифровую площадку, ну а что ж, с вами был я, Бомж, Скоро встречи.